Здравствуйте. Что значит быть партнером Арифэй? Это значит получить бизнес под ключ. Вы становитесь владельцем собственного бизнеса, вы индивидуальный предприниматель, вы владелец магазина, вы лидер своей команды. Все расходы и риски берет на себя компания-партнер Арифлейм. Какие расходы? Расходы на производство и разработка продукции. Это достаточно дорогое удовольствие. У компании 6 фабрик. Всему миру. Все эти фабрики принадлежат собственности компании. На собственной земле построенной. Она следит за разработками своей косметики очень тщательно. Какие еще расходы? Расходы на рекламу. Наверняка все видели ролики по телевидению, плакаты на улице листовки. Это все стоит денег. И на все на это компания партнера Реклэйм берет на себя. Доставка продукции до склада с фабрик также за счет компании. Печатная продукция, которую печатает для нас компания, помощь нам, это каталоги, визитки, обучающие диски, журнал Мира Реклэйм, журнал Лидеры, которым люди, достигшие уже результатов, делятся собственным опытом, делятся своими наработками. Все это компания берет на себя. Ваша выгода от сотрудничества с Replay. Ну, первая выгода это, конечно же, экономия. Поскольку вы становитесь... Владельцем, так сказать, магазина вы и берете по оптовой цене, естественно, для себя. Если бы вы открывали магазин продуктов, то где бы вы покупали продукты? В своем магазине или у конкурентов? Ну, наверное, в своем магазине. Мало того, что вы уверены в качестве продукции, еще и со скидкой 17% от 18%. Немедленная прибыль от 25% плюс подарки. Компания проводит акции раз в три недели. Более крупные подарки компания может проводить раз в квартал. Но это всегда достаточно приятные подарки. О них мы поговорим чуть позже. Что еще вы получаете от сотрудничества с Airplane? Плюс выше перечисленному вы получаете денежное вознаграждение от 3% до 22% от товарооборота всей вашей команды, от вашего личного товарооборота и от, от товарооборота целиком вашей команды. Плюс вы получаете... Вплоть до пятого поколения вознаграждения. За первого выращенного, так скажем, директора в первом поколении вы получаете 4% от всего его товарооборота. От всей его команды товарооборота. Также вы получаете 1% от второго поколения. 0,5% от третьего поколения и 0,25% от четвертого поколения. Кажется, что это маленькие проценты, но на самом деле, чем ниже поколение, чем ниже процент, иногда эта сумма превышает, допустим, если брать 0,25%, в деньгах эта сумма иногда бывает больше, зачастую, чем 4% от первого угла. Об этом более подробно позже. Также замечательные конференции и банкеты за счет компании. Это вознаграждение, это обучение. Это поздравления. При получении очередного звания, скажем так, вас поздравляют. Поздравляют в большом зале. На конференциях идет обучение. Причем конференции проходят по всему свету. Это и Южная Африка, и Греция, и Испания. И Китай, Италия, Мальта, Португалия, Кения, все не перечислить. Это замечательно. В 2011 году это были Бали вместе с компанией «Арифлейм». Вот здесь картиночка, вам видно. Международная бриллиантовая конференция. Люди не только там на конференциях обучаются, но и отдыхают. Отдыхают со своими родными. Что же еще вы получаете от, компании, от сотрудничества с компанией? Зарплату 17 раз в год плюс премию. Почему 17 раз? Потому что каждые 3 недели выходит новый каталог. А зарплату мы получаем после окончания каталога. Соответственно 17 зарплат. Посмотрим на примере директора. Это не должность, это звание, это квалификация, которую вы открываете после, в течение своей работы. Что вы получаете вместе со званием директора? Вы получаете единовременную выплату в размере 1000 долларов. Вы пригла... получаете приглашение на баркет директоров на два лица. Вы можете взять с собой супруга или супругу или кого-то из знакомых. Это ваше личное право. Возможность участия в семинаре директоров. И маленький предметик серебряный значок директора. Средний доход за месяц 33 тысячи рублей. Средний доход за год. 400 тысяч рублей. Дальше идет звание старшего директора. Это новое звание, которое появилось в начале 2013 года. В 2013 году был пересмотрен план успеха. Причем когда пересматривается план успеха у Фейн, он всегда в лучшую сторону пересматривается для своих консультантов, для своих директоров. Поэтому компания добавила еще одно звание старший директор. Здесь средняя заработная плата за месяц составляет 50 тысяч рублей. А средний доход за год 600 тысяч рублей. Единовременная выплата 1500 долларов. Также приглашение на банкет на два лица. Еще один серебряный значечек только с камушком. Возможное участие в семинаре директоров. Дальше идет звание золотого директора. Раньше как вы видите, средний доход за месяц был 50 тысяч, сейчас он стал 75. Соответственно, за год стал 900 тысяч. Единовременная выплата остается 2000 долларов. Приглашение на лица на банке директоров. Только здесь уже возможность участия в золотой конференции. И маленький презентик. Золотой значок. Дальше звания идут бриллиантовый директор, старший бриллиантовый директор, дважды бриллиантовый директор. Здесь тоже видно среднемесячная зарплата за месяц и за год. Более подробно можно будет посмотреть на лестнице успеха. Здесь вы видите. Начинаем консультант, менеджер, старший менеджер, директор, старший директор. И дальше пошли звания, премии, значки, которые дарятся, так скажем. Я являюсь представителем исполнительной директорской команды. Это... Розленькие ступеньки. Дальше посмотрим. Подарки. Подарки, которые дарит нам компания. Это и телевизоры, и кофеварки, и планшеты, и телефоны, и даже машины. Очень приятно получать подарки, когда ты просто пользуешься косметикой моешь руки, моешь голову, и за это тебе еще дарят подарки. Это просто здорово, приятно. Подарки-то всегда приятно, А такие тем более. Что же еще вы получите от сотрудничества с компанией? Вы появитесь на обложке журнала Мира Алифейн. Эти лица – это новые директора, которые получили звание директора, здесь их поздравляют таким образом на банкет. Также вот очень приятно, когда ты приезжаешь на лимузине, открывается дверь, перед тобой красная дорожка, и ты идешь на банкет директоров. Это захватывающе, это здорово. Ваш выбор. Вы сами определяете свои цели. Вы сами смотрите, какая ступенька вам более, какая нравится, какая вам более подходит. Вы ставите себе цель достичь эту ступеньку. Вы сами определяете время, сколько вам понадобится. Мы со своей стороны можем только вам помочь, обучить, достичь этой цели. Сумма покупок она ничем не оговаривается. Если вам нужно только для себя пользоваться, пожалуйста, вы берете абсолютно на ту сумму, на которую нужно вам. Нет каких-то определенных сумм, на которые надо там закупить продукции, потом ее не знать куда деть. Абсолютно не нужно. Вам нужен шампунь, вы поехали, купили шампунь. Тем более, что... Мало того, что вы покупаете со скидкой, так вы еще и уверены в том, что там действительно налить шампунь, а не что-то как... неизвестно. Время покупок также вы выбираете. Вы можете сделать заказ через интернет. Вы можете заказ сделать, приехать в офис и сделать через оператора заказ можете также там стоят компьютеры сделать также заказ через интернет оплатить карточкой оплатить наличными оплатить через алекснет масса вариантов если вы делаете заказ через интернет вы можете заказать доставку на дом все очень удобно все сделано именно для людей что вы еще сами определяете? Вы определяете, с кем вам работать. А, набирая свою команду, вы смотрите, с кем вам приятнее работать, с кем вы хотите работать, с кем вы не хотите работать. Это ваше личное... А, представьте, что вы директор какого-то магазина и набираете себе персонал. Естественно, вы набираете себе персонал, тот, который, с которым будет вам комфортно работать. Точно так и здесь. Вы выбираете количество часов, необходимых для вашей работы. Вы можете работать 2 часа в день, вы можете работать полтора часа в день, вы можете работать 8 часов в день. Все зависит от того, Какие цели вы поставили, какие сроки вы поставили достижение этой цели. И зависит от того, как вы будете работать. В Reflame вы сами себе начальник. Поэтому вы сами распоряжаетесь своим временем, своим, своими силами для достижения собственных целей. Что нужно делать? Скажем так, правило 4 П. Пользоваться продукцией. Ну, согласитесь, если бы это был магазин продуктов, вы бы покупали у себя же, а не у конкурентов. Точно так и здесь. Вы берете продукцию у себя, Второе – П. Приглашать людей в свою команду. Третье – П. Показывать каталог. А, причем показывать каталог а, цель, суть, скажем так, вам необходимо буквально 5-10 постоянных клиентов. Больше не надо. 10 для того, чтобы, допустим, 5 человек заказали в этот каталог, 5 человек в следующий каталог. Вот у меня, допустим, всего 12 постоянных клиентов, и мне этого вполне достаточно. Кому-то нужно больше. Если кто-то идет в Reflame именно на подработку, скажем так, они, конечно, да, там больше у них клиентов. Но если вы строите свою команду, если вы действительно пришли сюда заниматься собственным бизнесом и строить. Свой бизнес создавать. 5-10 постоянных клиентов вам достаточно. Четвертое П. Посещать занятия. Кто вам будет помогать? Ваш спонсор и вышестоящий спонсор. Вот можете познакомиться. Это наш вышестоящий спонсор. Анастасия. Она исполнительный директор. Вот здесь вот как раз на банкете директоров получает свою премию. Как вы видите, приятная премия. Поэтому если человек достиг таких высот, поверьте, он может научить и вас достичь того же. Даже больше. Еще обучение. Обучение у нас существует Академия Арифлэйм. У нее два направления. Бизнес Арифлэйм и продукция Арифлэйм. Проходят тренинги, проходят семинары. Всему этому можно обучиться. Вебинары. Также по скайпу вы можете общаться со своим спонсором Анастасией, другими коллегами. Пожалуйста, все только для работы, скажем так. Форумы, мега Как правило, мегафорум проходит в Москве в Олимпийском. Это достаточно такое мероприятие, где лидеры делятся собственным опытом, собственными наработками. Очень познавательно, очень красочно. Также выступают эстрадные певцы. В общем, достаточно, очень красочно все. Как можно работать? Работать можно через интернет, онлайн. Также можно работать офлайн, традиционным способом. Всему этому можно научиться. Ничего сложного в этом нет. Для этого у вас э, спонсор Replane – это наставник. Это человек, которому вы можете всегда подойти с вопросом и сказать, как мы сделать это, а как это, а вот э, научить. Никто никогда не отказывает. Всегда научат, покажут, как, что нужно делать. Здесь просто каждый выбирает для себя. Кто-то работает и тем, и другим способом. Кто-то работает в основном только через интернет. Кто-то больше работает традиционным способом. Это уже на ваш вкус. Если вам понравилось, вы можете присоединиться к нам в команду и начать свою бизнес прямо сейчас. Мы можем помочь, научить вас, но сделать за вас мы не можем. Как бы нам этого не хотелось. Регистрация в нашу команду ниже по ссылке. Всего доброго. Удачи вам.